Скорее всего, будем вставать вот на этом хабе, если он поставит его, конечно. И не вставай нигде, ждем хаб Там восемь, семь, восемь, восемь, шесть, не встаем, ждем хаб. Так, парни, сейчас я надеюсь третий поставит хаб вот здесь на меточке движения и оттуда вставим и идем на винь-ярд. Чё пи... пытается? Да он хуй сос тупорылый, блять. Как тебе такой ответ? Логично. Потиши... О, о, блять, он научился хоп ставить Первый Сда... миномет вкопали, дебилы, блять. Ебало жаба гадюку, нахуй. Это пиздец. Блять, вся команда лежит, ждет, они миномет вкапывают, у ебки. <свят> Короче, мы, Короче, мы, мы, мы закрепляемся на Вэнниарде. Как бы о а а думать не а надо. А чем мы закрепимся? там, Соплянина? У нас ничего нету нахуй. Да, будем сопли свои закрепляться. Да будем молиться, что техника не, не приехал. Не-не-не-не, я что буду устрою. А, а все, все, еще хорошо. первый да, же, да, блядь, да. теперь обосрал два триггера нахуй. С своим недохабом, блять. Да. да, ну. Не, по идее не. Радится это поставить можно, так что пофиг. Нет, ничего ты там не поставишь нормального. А, сука, да, радиус. Ну заебись. Так, какой-то там медик, медик 7886, пожалуйста, давай на метку движения, все остальные в точку на вен -Ярд. Закрепляйтесь, ищите все места. Амидос на метку движения. Там с тобой ролик посрём. Джебакер, джебакер, двигай на метку движения, блядь. Так, я сейчас в триггер Винярда зайду и можете двигаться на хемфарм. Все, передвигайтесь на хемфарм по желанию. Цаплей и хабов. выстроились оттуда минометы бьют ищи но ну, они скорее всего на блять на давай ты меня слышишь братишка там гибко э, а тебя отметили в протерек сможешь посмотреть подтвердить на юго-востоке прямо около меня стреляет. Да я вижу, как он расстреливает. Так, сейчас вставайте, пожалуйста, на хабе F7. Кто там у меня? Грибанец, встань, пожалуйста, на F7. Попробуем чтобы тобой поехать сделать хуйни. Грибает, дальше. дальше. я уже Грибает, давай, давай, давай, давай, к нам грибает. Высаживаемся, высаживаемся. Я слышал? Я слышал, а я вроде вам кричал, высаживаемся. Не, а ты под конец только. -то. Да я не, не может чат, но вроде кричал. эти Патроны, блядь, смогу в этом. Вот тоже до этого стоял в четырех стенах, блядь, и умираю. Куда в летом появилось это Беги ко мне! А, Живой? Да, спасибо <связь> Снайпер не Вот. Да я сейчас его подниму Сейчас залечусь сам Блин, Что, -то, что -то ты, пытаешься делать? Ребят Закидываем прям дымы, у кого сколько ей вперд, и просто вообще не пройти. кселна, давайте тебя подними его. Есть чем поднять. Mm -hmm, бегут уже на войн я... Еще впереди а ай а Не вставайте на шесть, 6 вставайте сразу, сейчас хабудом, я же там вставать еду. Ток, не вставай. Ну, пока здесь сегодня. здесь же десятый. делаете... Даже если... Даже видите, Даже если... Даже если... Даже если... Даже если... Даже если... Даже если... Даже если... Даже если... Даже Я Даже если... Даже если... Даже если... Даже если... Даже если... Даже если... Даже если... Даже если... Даже если... Я только зашел, вот сейчас слушал. Все, ребят, окей. Без проблем. Висит там на заборе что-то. Если вы думаете, что здесь на Виньярде вам не хватит противников, вы очень сильно ошибаетесь. Склад прошел к запад от Виньярда вплотную с забором. Запад Виньярда вплотную с забором склада. Терри других складных да, ты думаешь Нет, что... нет Я, Ребят, за... я прям в хабе, рядом с хабом умер Может и мне кто-нибудь расснуть, пожалуйста Оставь метку Прям... Командир, <связывая> РАЛЛИ, командир. Не же... правил, правил, правил. Алик, Али... Али... Алик, ВДВ, подойди, пожалуйста, ко мне. Держи, Алик. Ребят, прям в хабе тут всех убивает. <бат -то> не парни без ралика, противник рядом бля алик это я тебя заебал <порганизм> боже какой странный раунд просто по мне бегает миллион по мне бегает миллион синяков и никто не может расснуть да потому что там а... это... под атакой хаб храп... Там не дорывают. Рацу копают. Попробуйте Это маркер ничего не надо ставить 30 китов если мы пробьем в мы проиграли, мы проиграли. Ну, там хемфарм фарм наши пробили в это время mm -hmm. а ничего они там не пробили слишком мало было ко мне блядь, приеду вещи человек 20 наверное еще грам с юга что-то стояло у них там, там еще ой блин